Всем привет! Сегодня мы играем в игру Layers of Fear, третья часть прохождения психологического хоррора. Игра про художника, который пытается завершить свою картину. Давайте продолжать. Так. Опять эта комната. пианино блять блять страшно пиздец все она больше не будет двигаться а да не могу пройти все понял Так, а почему комната пустая? Творческий кризис. Что, блядь? А... Не, а... Девятое июня, не забудь. А, 9 июня, там какая-то свадьба была. Ой. Господи. Хорош. Хорош пугать. Так все, мы ничего не боимся. Что, дверь открыли? Давай, открывай. Что здесь у нас? Ага. так мы опять вернулись в эту комнату это а, понимаем нужно идти прямо кретины кретины Ugly, huh? Ugly, huh? You ordered a true portrait. So that's where I painted, you fucking clap. Maybe I need to kick some artistic sense into your stupid face! На кого это он вот так орет? Так, мы идем на первый этаж. Что же там будет интересно? Он еще хромает, так это. Немного и нагоняет. О, нет, нет, нет, что будет? Господи, какой звук противный. Опять повторяется. Ох. Ничего, ничего не понимаю Может мне развернуться? Yes, because... What? What? What пожар? О, oh, she... Which, Which hospital? I'm on my way. Случился пожар, кто-то попал в больницу. Воспоминания тревожны. Ю, твою мать, блядь! блядь ногой ударился. свет включить нет подождите немножко может яркости добавить mm. слишком ярко секунду немножко убавлю Так, куда нам здесь? О, мыши. Хлопает. Летучие мыши? Ой, опять длинный коридор. Блядь, блядь, блядь, блядь, блядь. Блядь, блядь. А точно меня туда идти нет не хочу. Все, я исключил свет. Мы ничего не боимся. Это действительно мне помогло? В любом случае, как ваш доказатель должен предостеречь вас от необдуманных поступков. Другими словами, не заделайте глупости. У нас еще есть возможность выглядеть это дело. Хотите верьте, хотите нет. Я вытаскивал клиента вообще не из такого дерьма. Просто не усугублять ситуацию. Вам нужно залечь на дно, пока я буду обжаловать решение суда. Этот социальный работник определенно точит на вас зуб. Можно его использовать в своих интересах. Устывая вас жертвой системы. Скорбящий муж. Секундное помутнение рассудка. Переследствую. Так. 50 на 50 только в том случае, если вы не станете убеждать окружающих, что сошли с ума. Никаких больше выходов, никаких оправданий. А лучше вообще не показывать на людях, вы еще можете побороться за свою до. В смысле, у него что? Умер кто-то? Скорбящий муж? Что это? All right. <laughs> чего она закрылась О! они тихо плывут сырят канализацию 6 воде не буду принимать ванну Расклетители тела, что кормится на мне, изводит мой разум. Не сбежать все уже во тьме. Опять в этой комнате? Куда идти? Бля, что, -что будет опять. Ой, так и знал. Нет! Пожалуйста, нет. Хочется голову наклонить? А что было? показалось показалось если вы это смотрите в наушниках то вы наверное слышите как угол о господи очень жестко перестал нет нифига не перестал пианино нет нет нет и что на нем нужно играть мне обязательно нажимать? О. Хорошая песня. Ой, могу толкать их? больно По-моему, нашли еще I одну часть картины. У нас была кожа, the кровь a и кость. Это было не то что я сделал раньше. я с белой краской. Это сделано Он что перемолол кости типа? Как долго поднимается? Быстрее, быстрее, давай быстрее! Ага. Заканчиваем картину. Так, сегодня третья часть закончилась. Мы нашли третью часть картины. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И буду рад вашим комментариям. Отвечу абсолютно каждому. Всем пока!